Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать очень интересный узор для детского одеяльца. Он отлично тянется и с любого ракурса смотрится так, как будто вязаное полотно свернуто вдвое. Узор двусторонний, вяжется очень просто, повторением одного ряда. Давайте приступать. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 5 плюс 1 петля. Для примера я набрала цепочку из 26 петель. Придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем 2 петли подъема. В ту, которую держим, вяжем 3 столбика с одним накидом. Все столбики вяжем в одну петлю основания три воздушных пропускаем 4 петли в цепочке и в пятую вяжем три столбика с одним накидом. 3 воздушных. 4 пропускаем. В пятую три столбика с одним накидом. И вот так по 3 воздушных и 3 столбика чередуем до конца ряда. Я связала предпоследний элемент, после него 3 воздушных, пропускаем 4 и в крайнюю пятую петельку ряда вяжем 4 столбика с одним накидом. По 4 у нас только в конце ряда и в начале за счет 2 петель подъема. Второй ряд. У нас есть 4 столбика, а дальше везде по 3. Вяжем 2 воздушных петли подъема над последним столбиком. Для дальнейшего вязания рассматриваем 3 следующих столбика. Берем первый из них. Делаем накид и вводим крючок сзади за второй столбик с краю. Вот таким образом. Разворачиваем для удобства. Вытягиваем ниточку. И вяжем столбик с накидом. Накид. Снова вводим крючок за тот же столбик, вяжем столбик с накидом, накид и вяжем третий столбик с накидом за тот же столбик. На лицевой стороне вокруг этого столбика сформировались несколько вот таких полосочек. Дальше мы вяжем 3 воздушных. В следующей тройке столбиков выбираем первый, вязать будем за него. Делаем накид. Вводим крючок сзади, как бы отодвигая столбик назад. Вытягиваем нить и вяжем столбик с накидом. Накид. И сюда же вяжем второй столбик. Накид и третий столбик. Так мы обвязали еще один первый столбик из трех. Три воздушных. В следующей тройке столбиков за первый из них вяжем три столбика с одним накидом. Три воздушных и также вяжем до конца ряда. Это был предпоследний фрагмент. Набираем 3 воздушных. За первый столбик вяжем 3 столбика с одним накидом. Поскольку это последний элемент в ряду, то нам необходимо связать еще один столбик. Мы пропускаем два следующих столбика и вяжем во вторую воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Вот она. Второй ряд закончен. Третий ряд. Две петли подъема. и стройки столбиков вяжем за первый, вводя крючок так же, как и в предыдущем ряду сзади столбика. Первый столбик, второй столбик, третий столбик. Два остались непровязанными. 3 воздушных. В следующей тройке вяжем за первый столбик три столбика с одним накидом. Продолжаем вязать таким же образом до конца ряда. Когда связан предпоследний элемент, набираем 3 воздушных. Вяжем 3 столбика с накидом за первый из трех. И заканчиваем ряд столбиком с накидом во вторую воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Так заканчивается каждый ряд. Раппорт узора по вертикали всего один ряд, но за счет обвязывания столбиков сзади формируется объем узора. Чтобы завершить вязание такого узора, в последнем ряду нужно вместо трех воздушных петель между элементами связать по одной петле. Тогда верх будет ровным. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока!